Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим нечто не совсем привычное для нашего канала. Обычно мы обозреваем криптовалютные проекты, но сегодня мы сделали исключение и хотим показать вам не какой-то определенный проект, а целую биржу. Называется она KuCoin. Присаживайтесь поудобнее, сейчас все расскажу. Пара слов о бирже. Что она из себя представляет и какие особенности имеет. Во-первых, Кукоин известна как народная биржа, ведь она пользуется доверием юзеров и помимо всего прочего входит в пятерку лучших криптоторговых платформ. Также важно отметить, что Кукоин — Кукоин названа лучшей криптобиржей в 2021 году по версии такого влиятельного издания как Forbes Advisor. Кукоин владеет более чем 630 тридцатью активами и более чем 1000 и сотни 100 торговыми парами. Ребята из команды разработчиков предлагают высокую безопасность, низкую плату, удобный интерфейс, политику KYC и безоговорочную поддержку клиентов. Слоганом биржи является то, что она создана для всех классов инвесторов. Пользователям предлагается торговый бот, который поможет в решении накопившихся вопросов. Вам будут также предложены услуги криптокредитования. Причем, если вы начинающий инвестор, вам будет доступна маржинальная торговля, а если вы обладаете опытом в криптосфере, то вы сможете пользоваться и фьючерсной торговлей. Целью проекта является массовое внедрение криптовалюты в жизнь простых обывателей. Сама биржа была запущена в сентябре 2017 года, а в ноябре 2018 года Кукоин объявила о раунде финансирования в размере 20 миллионов долларов США. IDG Capital и Matrix Partners. В настоящее время KuCoin предоставляет услуги спотовой торговли, маржинальной торговли, P2P, фиатной торговли, торговли фьючерсами, размещение ставок и кредитования более чем 10 миллионам пользователей в 207 странах и регионах по всему миру. Я уже упоминала ранее, что на бирже используется система KYC. Об этом чуть подробнее. KuCoin внедрил KYC для борьбы с преступниками и отмыванием денег. Тем не менее, верификация учетной записи в Coin не обязательна. Особенно если вы трейдер небольшого объема. Однако KYC повлияет на вашу ежедневную сумму вывода средств. К примеру, аккаунты без KYC могут вывести 2 BTC за 24 часа, чего все еще достаточно для большинства трейдеров. Для сравнения, Binance позволяет пользователям без KYC выводить только 6 BTC в течение 24 часов. Говоря о комиссиях, то KuCoin предлагает конкурентоспособную структуру комиссионных, начиная с 1,1%. И он также предлагает множество способов получить более низкую плату. Один из способов оплачивать споры с помощью токена KuCoin KCS, который предлагает скидку на комиссию в размере 20%. Кроме того, удерживая KCS или увеличивая объем торгов, ваш VIP-уровень будет расти, что даст вам более низкую комиссию. Например, пользователь с ежемесячным спотовым объемом в 2000 BTC может получать 0% для производителя и 0,7% для покупателя. Благодаря простому пользовательскому интерфейсу, KuCoin прост в использовании даже для начинающих. Он имеет современный и простой макет, который распространяется на все страницы. Kucoin предлагает круглосуточную поддержку клиентов через чат и онлайн-заявку в своем справочном центре. Специалисты техподдержки всегда окажут вам помощь при решении вопросов, которые у вас накопились. Kucoin Spotlight это платформа, которая обслуживает криптопроекты на ранней стадии и их первоначальное распределение токенов. Пользователи Kucoin могут участвовать в раннем инвестировании своих предпочтительных проектов через Spotlight и получать прибыль. Пользователи могут получать доступ к токену проекта, заблокировав определенное количество криптоактивов. Кроме того, пользователи могут назначать токены для увеличения своей вычислительной мощности для большего распределения токенов. На данный момент средняя рентабельность инвестиций проектов, которые были перечислены через Burning Drop, превышает 7509%. Теперь об уже упомянутом ботику Coin. Это удобный торговый инструмент, которым можно пользоваться бесплатно. Вы можете начать создавать торгового бота с нескольких шагов для автоматического выполнения торговых стратегий. Кукоин теперь поддерживает 5 торговых стратегий – Spot Grid, DCA, Futures Grid, Smart Rebalance и Infinity Grid. По всему миру создано более 5 миллионов ботов, и вы можете копировать настройки других пользователей, чтобы быстро начать работу. С Кукоин легко получить надежную крипто новостную ленту, ведь Кукоин S предлагает диверсифицированный и надежный канал криптоинформации, который содержит изменения цен на токены, новые листинги, новости о криптовалютах, трендовые монеты, сектора, портфолио или темы. Он будет постепенно настраивать канал с помощью алгоритмов на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Следовательно, каждый пользователь Cocoin может принимать более простые торговые решения на основе всей предоставленной информации. Помимо всего прочего, вы можете комментировать, лайкать, подписываться и делиться информацией на бирже. Так вы можете выразить свою поддержку определенному токену, добавить его в свой список избранных или портфолио, или оставить свои комментарии по актуальной монете или теме. Ваши действия и мнения могут помочь другим принимать Лучшее решение. Аналогичным образом вы можете получать информацию от миллионов других пользователей KuCoin. У меня есть хорошие новости для вас, мои дорогие подписчики. В данный момент Кукоин проводит новогодний розыгрыш, в котором вы можете выиграть iPhone 13, бесплатный USDT и еще много подарков. Розыгрыш начался 4 января и продлится до 3 часов 25 января 2022 года по Москве. Получите бесплатно 3 доллара США при питупе покупке криптовалюты KuCoin. Получите один или более доллара США за рефералом, купившего USDT на KuCoin P2P и чтобы принять участие в розыгрыше заполните форму, ссылка на которую находится в описании под видео. Кукоин это надежная и безопасная биржа, которой уже пользуются миллионы пользователей по всему миру. Кукоин известна как народная биржа, ведь она пользуется доверием юзеров и помимо всего прочего входит в пятерку лучших криптоторговых платформ. Не стоит забывать, что Кукоин названа лучшей криптобиржей в 2021 году по версии Forbes Advisors. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. На этом наш обзор завершен. Пишите в комментариях, что вы думаете о данной бирже. Всем пока!